Поверка счетчиков. Верховный суд поставил точку. Кто должен платить? Вот вам и поворот. Вердикт суда вас порадует. На как простому гражданину воспользоваться законным правом? Решение суда гласит, поставщики услуг обязаны проводить поверку счетчиков за свой счет. Кассационный гражданский суд Верховного суда 15 июля 2019 года, рассмотрел дело номер 235, дробь 499, дробь 17, постановил, поставщики услуг обязаны проводить проверку счетчиков за свой счет, потому что средства на поверку уже заложены в действующем тарифе. Это означает, что все потребители имеют право требовать провести поверку счетчиков за счет поставщиков услуг. Предприятия-поставщики не спешат тратить деньги на поверки, а в некоторых случаях в договорах на поставку коммунальных услуг предусматривают положение об обязанности потребителей проводить такие поверки за свой счет. Однако это незаконно. Согласно положениям статьи 17 Закона Украины о метрологии и метрологической деятельности определено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж средств измерительной техники, результаты измерений, которых используются для осуществления расчетов запотребленные для бытовых нужд электрическую и тепловую энергию, газ и воду, что является собственностью физических лиц, осуществляемый за счет субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по электротепла, газа и водоснабжению. При этом периодическая поверка проводится за счет тарифов на электро, тепло, газа и водоснабжение. Итак, если срок периодической проверки истекает, нужно письменно предупредить предприятие поставщика услуг, чтобы ее провело. Заставляя потребителя самому проводить и оплачивать поверку счетчика, работники предприятия поступают незаконно, что и было установлено в решении Верховного Суда. Суть дела в том, что между потребителем и предприятием-водопоставщиком возник спор тоже должен платить за поверку. В иске потребитель указал, что за свой счет оборудовал квартиру счетчиком воды и сообщил об этом предприятию. Предприятие согласилось с установлением, приняло счетчик в эксплуатацию и опломбировало его, определив при этом даты поверки. Но после даты очередной плановой поверки поставщик коммунальных услуг стал начислять оплату без учета показателей квартирных средств, учета средств только по нормам потребления. Мол, истец нарушил срок проведения государственной поверки квартирных приборов учета. В связи с этим потребитель дважды письменно обращался к поставщику с просьбой провести очередную проверку, но его заявление проигнорировали. Учет объема потребленной воды дальше вели согласно нормам водоснабжения, а не по показаниям счетчиков. Такие действия предприятия и стали основанием для обращения потребителя в суд. Суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону потребителя. Водопоставщик не соглашался, поэтому дошло до кассационного гражданского суда. Суд отметил, предприятия, которые предоставляют услуги по водоснабжению, должны обеспечить выполнение работ по периодической поверке обслуживанию и ремонту квартирных средств учета воды за счет включения этих работ в тариф на водоснабжение. Это решение означает, все потребители имеют право требовать провести поверку счетчиков за счет поставщиков услуг. С данным полным с текстом решения Верховного суда вы можете ознакомиться по ссылке в описании к этому ролику. Знайте свои права и умейте их отстаивать. Спасибо за просмотр.